Друзья, это очередное Немиркин видео. Большое спасибо за вашу любовь и поддержку, которая позволяет нам знакомить вас с различными аспектами повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Насколько хорошо вы справляетесь со шкалой социализации? Это ваша суперсила или у вас есть другие скрытые таланты? Многие из нас обладают талантами, отличными от социализации. И это нормально. Разговор и социальные сигналы могут не приходить естественным образом. Но социально неуклюжие люди часто преуспевают в других сферах жизни. Кроме того, кто сказал, что неловкость – это плохо? Если вы считаете себя социально неуклюжим, вы не одиноки. Вот семь вещей, которые обязательно пригодятся социально неуклюжим людям. Первое. Вы предпочитаете смотреть, как звонит телефон, а не отвечать на звонок. Позволяете телефону звонить самому себе, чтобы замолчать. Есть ли у вашего телефона такой секретный талант? Есть несколько вещей, которых социально неуклюжие люди боятся больше, чем телефонных звонков. Особенно если вы не знаете, кто находится на другом конце линии и не можете знать, чего ожидать, если ответите. Так много всего может произойти. Иногда ваше приветствие звучит немного неуверенно, или вы не знаете, как определить, когда наступит ваша очередь говорить. Но хорошая новость в том, что вы справились с каждым телефонным звонком до сих пор и сможете справиться и со следующим. Во-вторых, быть неловким – это не то же самое, что быть тревожным. Вопрос в том, как их отличить. Университет Кинга объясняет разницу между социальной неловкостью и социальной тревогой так. Если социальная неловкость может описывать альтернативный способ существования в мире, то социальная тревога — это определенное медицинское состояние, которое может привести к серьезным социальным нарушениям. Это расстройство включает в себя физические симптомы, такие как дрожь или учащенное сердцебиение. С другой стороны, неловкость просто описывает способ взаимодействия. Вполне возможно чувствовать себя социально неловко, не испытывая при этом тревоги. Особенно если вы осознаете, что неловкость не обязательно негативна, она просто другая. Идите и покажите эту неловкость. В-третьих, ваши попытки быть смешным не всегда удаются. Пробовали ли вы когда-нибудь пошутить? Как бы вы описали реакцию? Юмор, в частности, трудно освоить даже тем, кто не чувствует себя неловко в окружении других людей. Понять аудиторию бывает непросто даже в самых привычных социальных ситуациях. А для правильного исполнения шутки требуется еще больше мастерства и немного удачи. Поэтому, если вы не сразу рассмеялись, не волнуйтесь. Практика делает совершенным даже здесь. В-четвертых, непреднамеренные прерывания просто случаются. Можете ли вы назвать один из самых распространенных промахов в общении? Непреднамеренное прерывание – самый большой нарушитель в королевском дворе светской беседы. Конечно, вы никогда не хотели прервать кого-то или перебить его слова своими. Но когда вы взволнованы темой разговора и хотите вклиниться, или, возможно, вы действительно не хотите забыть о том, что хотели сказать, иногда слова просто вырываются наружу. Если вы поймали себя на том, что перебиваете собеседника, не корите себя за такой незначительный всплеск в разговоре. Продолжайте. В-пятых, вы можете не замечать некоторые социальные сигналы, но вы видите то, чего не видят другие. В своей книге 2017 года «Неловкость» «The science of why we resocially awkward and why that's awesome» Автор и профессор психологии Тайташир объясняет, как социальная неловкость может привести к некоторым удивительным различиям между людьми. Говоря метафорически, по данным сайта ING.com, неловкие люди обычно сосредотачивают свою социальную жизнь в центре внимания, в то время как те, кто испытывает неловкость, могут быть направлены немного в сторону. Это может заставить их упустить некоторые детали в социальных ситуациях, но они также могут уловить то, чего не замечают другие. В-шестых, зрительный контакт может быстро стать неловким. Знакомы ли вы с танцевальной формой, которая называется «отвожу я глаза сейчас» или нет? Часто ли вы задумываетесь, куда смотреть при встрече с другими людьми? Простое осознание того, что на вас смотрит, может быть очень уязвимым чувством. Зрительный контакт передается и воспринимается по-разному от человека к человеку. Для одних он может быть сигналом уважения, а для других воспринимается как угроза. Одно исследование показало, что во время зрительного контакта подкорковая область мозга, отвечающая за восприятие эмоций и лиц других людей, испытывает повышенную стимуляцию. Это может быть связано с тем, почему при взгляде в глаза человек может чувствовать себя некомфортно. В-седьмых, вы не знаете, как реагировать. Завязывание разговора является для вас сложной задачей. Вы с трудом подбираете подходящие слова. Вы знаете, что должны быть очень осторожны, чтобы донести до собеседника правильную мысль, особенно когда речь идет о деликатных или спорных темах. Но позволит ли ваш мозг замедлиться настолько, чтобы найти нужные слова – это уже другой вопрос. А если ваш мозг не мчится, он может быть совершенно пустым. Как обидно. Однако даже неловкость возникает из благих намерений. И эти намерения обязательно проявятся в конце концов, если вы дадите себе шанс. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о внутреннем устройстве социальной неловкости. Применимо ли к вам что-нибудь из перечисленного? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться и поделиться со своими товарищами по социальной неловкости, чтобы помочь им показать свою социальную неловкость на высоте. Супер спасибо за просмотр!